Свыше полумиллиона новых случаев заражения в день. Темпы роста заболеваемости коронавирусом в мире выросли в полтора, в Европе в два раза. В ВОЗ уже назвали причину. Виноваты низкие темпы вакцинации и отказ от соблюдения антиковидных мер. О том, как страны ЕС собираются исправлять смертельно опасные ошибки, в репортаже нашего европейского корреспондента Аси Емельяновой. У четвертой волны в Германии уже есть официальное название ⁇ Пандемия непривитых ⁇ и свои антирекорды. 37 тысяч новых случаев в сутки, 170 человек на 100 тысяч населения. Это пугающая пропорция и для правительства, что всерьез думает уже о вакцинации детей, и для самих немцев. По опросам 57% согласны с тем, что прививки должны стать обязательными. Четвертая волна набрала силу, и ее напора не выдерживают больницы, закончились места в палатах интенсивной терапии. Впереди еще более сложные испытания, поэтому уже через полгода бустерные дозы вакцины должны стать правилом, а не исключением. Это относится и к пожилым людям, и к пациентам с хроническими болезнями, и к медперсоналу. Мы снова в эпицентре. Это диагноз ВОЗ. Всемирная организация сильно обеспокоена ситуацией в Европе. Скорость передачи вируса в 53 странах такова, что к февралю в регионе может быть полмиллиона смертей. Вакцины являются нашим самым мощным активом, если они используются вместе с другими инструментами. Прогнозы показывают, что если 95% населения Европы и Центральной Азии станут носить маски, то будут спасены 200 тысяч из полумиллиона жизней, которые мы можем потерять до февраля 2022 года. Эти кадры все уже видели. В первую волну. Баллоны с кислородом на больничной парковке. Это госпиталь Бизау в Румынии. Полтора года прошло. Про все уже все знают, есть вакцина, а ничего не изменилось. Мест в интенсивной терапии опять нет. Я здесь со своей мамой со вчерашнего дня. Сейчас она подключена к кислороду. Мы провели ночь в нашей машине. Дома я лечила ее шесть дней. Теперь мама сожалеет, что не сделала прививку вовремя. Румынию ничему не научила. Ни первая волна, ни вторая, ни третья. 600 погибших в сутки. Такие страшные цифры везде, где хромает вакцинация. Тяжелее всего ситуация в странах Восточной Европы. Черногория, Польша, Чехия. 10 тысяч новых случаев в сутки. Это ночные кадры из Загреба. На вакцинацию, наконец. конец очереди. Это палата интенсивной терапии в Боснии. Мест нет. Только когда вы сами почувствуете эту болезнь на своей шкуре, тогда вы поймете, насколько она опасна. Ковид так быстро распространяется по вашему телу, что всего за один-два дня вы можете умереть. Франция снова вводит маски в школах 39 департаментов. Тем же путем идут Бельгия, Нидерланды. Маски снова обязательны в общественных местах. Минздрав Италии сегодня сообщил, что за Рождество в этом году не переживает. Ситуация под контролем. Но из регионов идут совсем другие послания. Только в Венету на этой неделе госпитализированных в ковид-зоны плюс 50%. В стране началась бустерная вакцинация. Третью дозу рекомендуют пожилым людям, людям с ослабленным иммунитетом и всем, кто сделал прививку Джонсон и Джонсон 6 месяцев назад. Мильянова Емельянова, Антон Чигаев, Вести, Южноевропейское бюро.